Всем привет, дорогие зрители. Я продолжаю прогулять по городу Люперцы. Вот, это девочка, его зовут Лица. Вот. Но фонтан, видите, что он не временно не работает до конца мая. Может быть. Вот патник. его называется... Вечная слава героям. Вот так назвали. Так. Здесь мы были в Люберецкий парк культуры и отдыха. Но вы, если хотите поехать в Люберцы, то пожалуйста, ещете в город Люберцы, парк культуры и отдыха и снимите, пожалуйста, камеры, чтобы было видно. А мы пойдем дальше. Я сейчас покажу. Так, мини-футбольный клуб называется Каспром Икра Для спортсменов и спортов, которые чемпион чемпионаты хотели играть в спорту и заниматься, тренироваться. Вот так вот. Дальше здесь кинотеатр Октябрьков, в котором можно посмотреть на кино. Вот. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, поставьте комментарий и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые, ви... новые видео. Вот С вами зовут Саша. До новых встреч. До свидания и пока.